Срочные новости поступают нам касаемо войны между Украиной и Россией, обязательно подпишись, чтобы получать все новости самым первым. Стало известно, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Так, по состоянию на 14 апреля в российском приграничье произошло уже несколько терактов, в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы. Пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории. ФСБРФ сообщила, сообщило, что 14.04 со стороны Украины был обстрелен пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал. Как писала УП, уже к обеду показания изменились, оказалось, что обстреляны два жилых дома. Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Еще позже СК РФ заявил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли деревню в Брянской области. СПД Преснбо Украины предупреждал о намерениях врага по совершению серии террористических актов на российской пограничной территории для консолидации россиян против украинцев. Также стало известно, что в США наблюдают, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера Москва, отошли к югу дальше от украинского берега. Об этом как пишет Европейская Правда со ссылкой на СНН, рассказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США. Мы заметили, что другие черноморские корабли, действовавшие вблизи Москвы или в северной части Черного моря, все двинулись дальше на юг после повреждений, которые получила Москва. Итак, они все, все северно-черноморские корабли сейчас отошли, подальше от северных районов, где они действовали, — сказал чиновник. Он также повторил комментарии спикера Пентагона Джона Кирби, что у США нет информации о причине повреждения крейсера «Москва». США считают, что судно получило значительный ущерб, но ничего не знают о жертвах среди экипажа. США предполагают, что корабль сохранил плавучесть и своим ходом отправился, вероятно, в Севастополь для ремонта. Также поступила новость о том, что по данным украинской разведки, российскому военному командованию не удается выполнить планы по мобилизации военных на Северном Кавказе. О чем говорит вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 14 апреля. По его словам, командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в Северокавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях. В связи со сложившейся критической ситуацией и с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу. Российские оккупанты пытаются завершить подготовку наступления в восточных областях Украины. В настоящее время идет наращивание авиационной группировки и системы управления войск. Также украинская разведка располагает информацией о подготовке дополнительных подразделений из состава Северного флота РФ и 8 общевойсковой армии Южного военного округа, которым выдают технику и боекомплект из складов и баз длительного хранения. В Харьковской области оккупанты осуществляют разведку на возможных направлениях наступления, пополняют запасы и налаживают медицинское обеспечение. Продолжается частичная блокировка Харькова и артиллерийские обстрелы жилых кварталов города. Оккупационные войска РФ, которые вывели из Сумской области на территорию РФ в Курскую и Брянскую области, сейчас перевозят в направлении Белгородской и Воронежской областей. По данным Генштаба ВСУ, в Белгороде россияне развернули подразделение подразделения, -подразделения информационно-психологических операций РФ для попыток деморализации мирных жителей Харьковщины и военных ВСУ. На Донбассе российские оккупанты при поддержке авиации и артиллерии продолжают наступление на отдельных направлениях. Враг предпринимал попытки захвата Попасной, Рубежного, Северодонецка и Славянска. Также украинская разведка заметила подготовку наступления россиян вблизи Барвенкова в Харьковской области. В Гомельской области Беларуси продолжаются перемещения подразделений 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Обязательно подпишись на наш канал, тут выходят все самые